Здравствуйте, в эфире программа «Актуальное интервью». Сегодня веду ее я, Вячеслав Власенко. И у нас в гостях Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю. И, конечно, мы будем говорить о наших дорогах и все, что с ними связано. Здравствуйте, Егор. Добрый день. Егор, вот, ну, долгожданная новость. Буквально накануне открылась, наконец-то, развязка на Брянской. Угу. Мы ждали ее долго, два года мы ее точно ждали. Скажите, все-таки, вам самому удалось уже по ней проехать? Как ее оцените? Ну, на самом деле, мы открытие ждали два года. Года. То есть два года назад нам еще обещали ее открыть. На сегодняшний момент мы ее наконец-то дождались, удалось мне по ней проехаться. Почему все-таки подрядчик да, занимался строительством? данной развязки очень долго, здесь результат понятен. По причине того, что надо было срочно сдать четвертый мост, а подрядчик один и тот же, естественно, он понимает свою выгоду, что если даже и он будет задерживаться со сроками, все неустойки покроют тот результат, который он получит. На сегодняшний момент, причем это никому не ни для кого не секрет, данная развязка открыта неофициально. Ее просто ночью, ой, не ночью днем взяли, убрали блоки, все по ней поехали. Никто официально не объявлял. И причина тому понятно. Если ее сейчас официально объявить открытой, естественно, контракт не закрыт, начнутся интересы с точки зрения правоохранительных органов, каким образом Стройнадзор дал разрешение. Причем я даже интересовался у ГИБДД, вы-то как относитесь к тому, что вот ее сейчас могут открыть? Они Сказали, что у нас э, полномочий нет до тех пор, пока объект официально не будет введен. Мы говорим сейчас по результатам того, что как пойдет и будет ли аварийная ситуация, будем принимать решение о ее в дальнейшем перекрытии. То есть она может быть еще и закрыта? Еще да, то есть там недостаточно количество знаков, отсутствуют шумовые щиты со стороны Калинина, там где ранее существовал пешеходный переход, сейчас перебегают пешеходы со стороны первой Брянской, когда мы поднимаемся по правопоротную шлюзу, едем на вторую Брянскую, при пересечении выезда с развязкой, вы должны пропустить те, кто едут по развязке. Видимость практически нулевая, то есть вы должны сначала выехать на этот перекресток, а затем только увидите, существует ли там автомобиль или нет. Если вы будете снижать скоростной режим для того, чтобы только увидеть, есть ли там автомобиль или нет, вы будете создавать заторовую ситуацию. Это ровно так же принцип выезд со двора, да? то есть вы потихоньку подкрадывались к перекрестку. Здесь ровно такой же принцип, но только надо понимать, это автомагистраль. Тем не менее, машины по ней поехали. Скажите, на ваш взгляд, все-таки, она какие, в каких районах города решит проблему? Насколько она увеличит, так сказать, пропускную способность сократить заторы? Если с точки зрения анализов, которые мы проводили, в утрешнее время пробки как были, так они и существуют. По, по, ну, по одним из причин, то, что те, кто едут со второй Брянской, они могут попасть только на Калинина, на Мерчика они не могут попасть. Им обязательно надо проехать два кольца. Естественно, они тормозят поток. Те, кто едут со стороны Солонцов, те, кто едут с первой Брянской, они, естественно, останавливаются сотрудниками ГИБДД для того, чтобы пропустить все-таки основной поток, едущий со второй Брянской. Вот. И таким образом утренний поток, данная развязка, проблему не решает вечерний час пик буквально вот, ну, пару анализов показали, что хоть как-то что-то поехало. А причина того, что, да, я вот объяснил, на МРЧК нет выезда. Ну и еще один факт, то, что абсолютно каждый автовладелец уже успел увидеть, там существует перекрытый такой аппендицит. Если мы едем со стороны Калинина на вторую Брианскую, этот аппендицит подразумевает вторую стадию продление данной развязки на покровку, но единственное, ее никогда не будет, по причине того, что тот участок, именно земля, по которой должна была проходить дорога, она уже выкуплена частным предпринимателем, и там будет вскоре строительство. То есть, грубо говоря, второго этапа не будет никогда. Ну, тут, наверное, покажет, может быть, только время. Тем не менее, вот если со второй Брянской, ну, как-то пессимистично вы настроены, поговорим еще об одном проекте, который также, ну, был призван разгрузить город, это mm -hmm. платные парковки. Вот они в Красноярске работают уже полтора года примерно. Все-таки какие результаты они дали? Нам рапортовали, что скорость увеличилась, там на сколько-то процентов, там, в, в часы пик, теперь легче проезжать, на ваш взгляд, все-таки. У дорого да. достаточный срок все-таки. Давайте я вам расскажу, откуда берутся эти результаты по пропускной способности. Их берут от расчетов по общественному транспорту. Но надо не забывать, что общественный транспорт у нас для общественного транспорта сделали выделенные линии и общественный транспорт по ним, естественно, пошел быстрее. Но это никак не связано, не пропорционально именно реализации платных парковок. С точки зрения вообще реализации платных парковок именно компании Infocom, которая этим всем занимается очень много, у нас было замечание с точки зрения нереализации технического задания. Если мы берем, наконец, с прошлого года, то они потратили 74 миллиона рублей, хотя до марта прошлого года Проект должен быть запущен был в полной степени, то есть в полной реализации. При этом при всем там должны были и информационные щиты трехполосные с информацией свободных мест на этой парковке и ближайших их направления. Сейчас мы видим это просто имитация этих информационных щитов, которые даже показывают неправду в одно и то же время, в разное время суток показывает одно и то же количество свободных мест. Мы видим это и то, что администрация города всячески способствует Частные компании, это именно столбики. Вот эти, которые, ну, к примеру, мы можем взять пример. Площадь революции это пример того, что как не должно быть. Вот эти все гранитные столбики поставлены за счет администрации города. По техническому заданию, это должен был выполнять именно подрядчик компании Infocom. У компании Infocom на самом деле количество компаний инфоком, числящих на одном директоре, 4. Причем по некоторым из них возникают судебные процессы, по которым они должны за какие-либо услуги. То есть, грубо говоря, компания Infocom, которая сейчас осуществляет реализацию платных парковок, при помощи другой компании Infocom, при этом же директоре, заказывает какие-либо виды услуг и с ними просто не рассчитывается. То есть, грубо говоря обманывает подрядчиков, которые выполняют работу, но ну, это то, то ли нанесение разметки, либо там установки знаков, столбиков вот этих, которые понаставили они а оранжевых, которые, ну грубо говоря, непонятно какой функционал несут. Они просто с ними не рассчитываются. И здесь возникает вопрос при условии того, что Независимо от того, что говорил президент Российской Федерации Путин о том, что все деньги абсолютно с каждого, в каждом городе, где существуют платные парковки, в стопроцентной сумме поступают в бюджет города. Ну, Город Красноярск, видимо, город инноваций, и все деньги практически поступают как раз частнику, а не в бюджет города. К нам-то в город поступает всего лишь 13%. Грубо говоря, ровно то же самое, как и просто налог. И при условии того, что... Наверное, процентов 50 не платят за эти платные парковки. 50 процентов, которые не существуют в базе компании Infocom, не получают штрафы. Я лично их не получаю. Хотя я там и стою, и при этом при всем на что-то компания «Инфоком» живет. Но мы с вами и понимаем, на что она живет. За счет того, что администрация города помогает частнику. Если администрация города помогает частнику, значит, кто-то с администрации есть заинтересованный для того, чтобы данная компания существовала, помогать этой частной компании реализовывать это. Mm -hmm. Пусть даже они ничего не потратят, сама компания «Инфоком», но при этом при всем будет получать очень неплохую прибыль. Ну, Вот мы об этом еще поговорим. Обязательно после короткой рекламы мы обязательно узнаем все-таки, кто же у нас платит или не платит штрафы за парковку. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю. Егор, скажите, пожалуйста, все-таки вот э, в, по итогам, получается, прошлого года, там были подведены, но ну, какие-то очень небольшие средства поступили uh -huh. в казну города. В этом году, ну вообще такой информации не было. Сколько же все-таки город получил от реализации этого проекта? И скажите, пожалуйста, вот вообще... Люди платят, не платят за платные парковки. Вы платили, не платили. Как это происходит? Кому их платить? Кто их взимает там, вот... Как это все все-таки делать, Потому что вот полтора года прошло, я думаю, что у очень многих автомобилистов все равно остались вопросы. Ну да, с точки зрения доходности города, все-таки данный вопрос, думаю, надо адресовать Департаменту финансов. Как раз по результатам вашей передачи мы сегодня уже напишем запрос этот и все-таки узнаем, сколько получила администрация города, сколько было потрачено. Причем администрация города тратит не только на эти столбики, которые я рассказал до рекламы, но и...